Что мои дорогие друзья, сегодня мы немного поговорим об охоте на лося с собакой. Главный виновник сегодняшней охоты Соболь. Идем охотиться. Погода минус один. Наличие зверя в лесу явное. Я бы даже сказал, зверя в наших местах очень много подъем по-любому должен быть зверя соболь гонят почти на каждой охоте но почему-то зверь не стоит опытные охотники может быть дадут какие-то наставления собака лает работают по зверю наверное метрах в 15-20 от него не навязчиво спокойно облаивают на зверя не бросаться, зверь не стоит. Конечно, это на мой взгляд, это, наверное, от зверя все зависит, какой он трусливый или нет. Но в последнее время почему-то все такие лоси попадаются. Не стоят вообще. Жду рекомендации от профессионалов. Я в этом деле не сказать, что большой профессионал, но охочусь уже давно. Олег охотится давно на лося. Без мяса в принципе не остаемся. Но почему-то в этом году дверь плохо стоит под собакой. Не знаю почему. Сейчас собачка разбегается. Обычно, когда она выходит в лес. Вчера он был на охоте. Может быть немножко устал. Сейчас он зайдет в лес разбегаться немножко. И начнет работу. Начнет искать. Да, собака работает по зверю. с Часа три, не больше. То есть ну, больше трех часов, наверное, по нему не работает. Как правило, у нас если лось уходит за речку. Сейчас речка в разливе. Собака оставляет его, за ним не идет. В принципе, воды не боится, но почему-то через реку не уходит. У нас такая местность, что э, как бы не везде можно переходить зверя, переходить собаку на технике. Зимой со снегохода, да, а в осеннее время в грязь и слякоть это сделать невозможно. Поэтому может быть и хорошо, что собака не уходит на предельной дистанции. Использую на охоте систему навигации Гармин Альфа-50. Очень хороший навигатор. Не реклама, рекомендую всем. Отличная штука. Правда, цена у нее заоблачная. Но очень хороший навигатор. друзья, сейчас, да, хочется отметить особенности лося. Сам он у нас стоит по вырубам, по делянкам, по волокам. Что еще так сказать? Как правило, захожу на делянку. Всегда готов к стрельбе. Оружие на изготовку. Собака может в любой момент поднять двери, по нему нужно будет выстрелить. Как-то так. Очень любит зверь такие вот места. Осинники. Мелкую подросшую вот такую вот чепыгу. Собачка семенит впереди, ищет. Но всему свое время. Как начнет работать по зверю, я включусь и буду показывать это на навигаторе непосредственно. Иду по делянке. Первая лежанка лося. С этой стороны делянка. 8 ребят, редко, когда ложится в саму делянку, Оно в основном на окраине леса, на пушке, но может быть, от 10 до 100 метров. А так на лес он любит ложиться. Собака обнюхала, ищет. Пытается разобраться. Конечно, по снегу, по снегу собаке проще разобраться, чем там чернее. Пусть работает. Находится в осенний период, нужно придерживаться вот таких мест тут наличие зверя. Явно, следов много Лось кормится здесь Как молодым подростком, так и Поваленными осинами Там будет площадь большая Ветром частенько завалю осинку Поэтому, друзья Давайте со своих Теплых диванов идите охотиться в лес С собаками, без собак На репчика, на зверя На все что угодно Это очень интересно, увлекательно Это способствует вашему здоровому Физическому развитию Ну и конечно же Это масса впечатлений И приключений Говорю негромко потому как нахожусь в местах присутствия зверя Ладно, сейчас идем дальше там снова будет делянка. буквально через километр, надо чуть побольше Так, друзья, в очередной раз выходим на урубку. очень она большая она получается туда вдаль на метров 600 И потом поворачивают вот так метров 600. Собачка ищет двери. Так, сейчас обойду ее с той стороны. В это место лосей как магнитом тянет. Это, конечно, все связано с кормовой базой. Не знаю, будет работать собака сегодня или нет. Но как мы сюда не заходим, она сюда поднимает лоси. Сейчас ружье делаю на изготовку карабин. Иду за собакой. Там лежат осины. Друзья, и в конце делянки. Сейчас я подойду. Если есть свежий свет, то собака обязательно пойдет. В таких охотах, друзья, важно... Очень важно ориентироваться на ветер, направление ветра учитывать. чтобы он дул на вас, в крайнем случае в сторону. Потому что зверь, лось-зверь очень чуткий. И малейший запах человека с места его подрывает. Она сильно вся объедена. Я подойду сейчас и включусь. ребят сказать относительно поиска собаки поиск не должен быть большим километром метров от 100 до 500 это очень хороший поиск собачке главное прихватить следку все остальное уже все остальное уже дело техники как говорится и опытности охотника ну и конечно мастеровитости собаки Сейчас Соболь обходит этот, этот завал с той стороны В прошлый раз мы здесь подняли лосиху с двумя лосенками, с Собачка так идет, уверенно уходит Посмотрим, может что-то его найти Ну что, друзья Давайте мы с вами и с Соболем немножко перекусим, да, Соболюш? Надо немножко поесть и сегодня в нашем охотничьем мешке Как ты думал, Соболёк? Вот есть хлебушек Нельзя Фу, Фу нельзя Здесь вот есть чаёк Соболюха бегал за кем-то, мужики? Лаял, не знаю как бы По поведению это вроде лося лаял ну, По факту не знаю не успел я подойти. Так, усядемся вот здесь. Середина ноября в лесу Типуин. Радуса два, наверное, тепла. Три может. Никак зима не наберет свои законные права. Да, Соболюха? Ну, как ты думаешь, что нам сегодня положили с тобой? Так, что у нас имеется? Посмотрим. Имеется... Шейка ветчинная по-новгородски, Собаль, твоя любимая, шейка ветчинная по-новгородски, как ты любишь. Мало-мало перекусим сейчас, время обеда 12 часов. Так, зайди-ка парнем, лепчик вроде залетел. ладно. Рековичина по Новгородский самолет. Твоя любимая. И стернешь жгу тепло. Как обычно все. Люблю я обедать у бобринных пилорам. Рядышком она. Отпуск мой подходит к концу, друзья лося ничего не могу сказать пока хожу охочусь каждый день то уж как бог даст 8 мили без него но ну, еще времени конечно вагон буду приезжать частенько хотелось бы конечно снега чтобы по снегу поискать свежих следов немного чтобы чуть выше голени ну что соболек тебе дать? Перекуса хочешь сделать тебе? Сейчас дадим тебе перекус. Сейчас мы-ка дадим. Вкусно, друзья. Рюмашка бы не помешала. Вот это дело. Соболюшка, на. На, вот тебе. Собаку кормим. Едим то же самое, что и собака. Все как положено. Это же тоже член, член команды. Его нельзя обижать. У нас мужик хороший. Работяга. Вставать стал, правда, лениться. Но ничего. Набрала собака оборудование. Работает полностью, как вот положено. Как и раньше. Все как и должно быть. Чай куча еще бахнем собалек. Сыкай чай не пьешь. А я да попью. Разговаривайте с собакой. Всегда разговаривайте. Она все понимает. О, как закупорил. Да-да-да. Вот Заклинила. Капитально, бля. На, перчатку пробую надевать. Нет, с перчаткой тоже не варить. Попить бы чаю-то. Не могу открыть. Вообще даже не проворачиваться. Фу. Да, ребят, еще раз порекомендую. Навигатор Гармин. Альфа 50. Это хороший помощник в лесу. Очень хороший. Стоимость, конечно, большая. Но если у вас собака, обязательно разоритесь. Дорого, очень дорого. Но очень качественно и надежно. А мне надо открывать. Ну давай уже, давай, давай. Давай, дорогая. Так. И пошло, и пошло. И поехала, пошло, да, соболюш? Часть лимоном, очень вкусно. Наливаю сразу полную кружку, так как здорово хочу попить. Вам тоже рекомендую положить что-нибудь в рот, можно запить, можно закусить. Что давай, не скучайте, мужики, Сейчас едим идем дальше. Речка. За речку не суюсь. Потому что время уже обед. Если вас сунешься, собака поднимет, лося это все. ха Очень бы хотелось большую часть своей жизни проводить в лесу. Но семья, работа, обстоятельства вынуждают ехать в город. Не у меня, у одного так, у многих. Но я думаю, что я вернусь. Я должен вернуться. Соболь вылизывает банку, от кайфа аж глаза закрывает. <с> Очень ему нравится ветчина. Аж от кайфа глаза закрывает. Молодец, Соболюша, молодец, молодец, молодец. Ешь давай, ешь. Совсем недавно луси были здесь. Бачка за ним пошла. Но это не важно. Значит. Васей сегодня огонял. Все это слышали. Каким-то странным образом получилось все непонятно. снега нет, не могу разобраться. Вот случилось следующее. Значит, тут два ручья стекаются. Собачка как раз на углу. Собачка как раз на углу Начала работать лося По навигатору стояла собака ко мне, ко мне мордой То есть соответственно лось был между собакой И между мной Я подходил Потихоньку Все делал правильно из-под ветра Только под лай Но я не знаю что случилось Собака взяла его и выбросила. По непонятной причине прибежала ко мне он снова пыталась найти уже не нашла. Если бы уселянулся через ручей, он тут бобрина плотина я бы это услышал. Но увы, бывает такое, ребят. Собака, ребят. По глухарю работала. А я иду лосяк усмотрю и, бля. Он дерево спорхнул. Шу, бля. Ох, соболек, молодец какой. Не подпустил глухарь. Ну что, на метров за 70-80 сорвался. Я не вижу, просто не могу просмотреть сквозь деревья. почему работает работают там, бля понизу по низу, ноги еще белые, лосиные Чтобы сориентироваться, где зверь А он по гухарю Ушел за зайцем, Ушел за зайцем, нашел гухаря А сидел над ним, это Это ядовёная матрена. Ладно, что делать-то, выхожу на брусикол. набегался сегодня. Идти твой хать. Но адреналина, конечно, сегодня хапнула. Адреналина сегодня хапнула. Вот реально деревянка. Он на гухаря орел. Думаю, ось, бля. Это оказался вовсе и невось. Набегался парни сегодня вообще. Капитально, бля. Навигатор уже 60 на 600 метров, смотрю, собака лает, подошел на 400 Услышал лай, в лесу как-то немножко глухо, поэтому лай глухо слышно Тут делянка, думаю, наверняка луся поставил А он поглухарю А я в азарте в нем Что-то мелькнула впереди я в азарте, наверх-то и не смотрю Все по низу Но он сейчас только мелькнет Носишка я ему сажу. То самое не балуй. Бочка идет, реле за мной Ох, ребята вот это охота Фу. адреналин просто бешеный то лоси то глухари то зайцы и все буквально за каких-то там минут 20 на полчаса все быстро очень -то. динамично да почему еще буду мол, выставить тут дерево видно, прям съедем сейчас подойду покажу он уже как бы даже бывает оказана вон пяточка на него кирка это не хорошо лает вообще да он по ней лает здорово я уж не спешу все аккуратно делаем и на птица просекла а он сидел наверху а он сидел ниже полдере это мой просек вот такой я недотеба парни вот такой недотепа скажете, наверное, вы, что делать-то? Походу такой, да? Походу такой. Куда делать? Не все ведь быть специалистами и профессионалами такой Кому-то надо и таким быть. Фух. Ладно. метров. Что-то он разбегался, разыскался вообще капитально. А пока нам до дома еще трех упилить. Давайте. День сегодня был на самом деле насыщенный, трудовой такой, но без дичи остался и без луся. Извините, что не, не, не удалось вас порадовать удачными выстрелами. Два от парней такое. Это лес, это охота. Это не в хлеб пришел. Корову забил. Здесь надо побегать. Давайте. Всех, всем удачи. Всем удачных охот. Море адреналина. Не скучайте. Заходите на мой канал. Пока.